Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, я расскажу в этом видео, как правильно можно выбирать клинику для имплантации зубов. Исходя из того, что я как врач-имплантолог, и, в том числе и ортопед, конечно, у меня есть определенные цели, определенные взгляды свои собственные. Я выбираю имплантанты не по бренду, и по производителю. Я выбираю по тем инженерным соображениям, по тем техническим соображениям, которые, я считаю, нужен, которые мной проверены. Есть определенная статистика, результаты, и многолетние наблюдения. Скажем, такой бюджетный вариант – это… Южнокорейский Astem, который зашел на рынок 2005 года. Второй немецкий имплантант называется Dintegris, приближенный премиум-класса, более премиальная группа. Мы все-таки выбрали АСТРУ, ведущий имплантант, признанный многими имплантологами, и он себе оправдал свой авторитет. Для записи к специалисту нажмите на ссылку под видео.